В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета провели торжественную церемонию награждения призеров и победителей ежегодного конкурса «Лучшая академическая группа Казанского университета» и фестиваль «Интеллектуальная весна КФУ». Этот конкурс, наверное, больше э, сложнее, чем любой другой конкурс, потому что в номинации «Лучшая академическая группа» это большая работа именно самих студентов. Конкурс «Лучшая академическая группа» это история про э, студентов, история про людей, история про членов жюри, про институты, про коллективы и, конечно, про Казанский федеральный университет. Фестиваль «Интеллектуальная весна» в этом году прошел в Казанском университете в 12-й раз. Ежегодно в нем принимают участие лучшим альма матор И с каждым годом интерес к фестивалю возрастает. В рамках фестиваля в этом году прошли уже ставшие традиционными конкурсные испытания. Турнир «Что, где, когда», турнир по парламентским дебатам, конкурсы «Эрудит», «Попади в историю и знаешь ли ты русский язык». В рамках этого конкурса им нужно показать и свою учебную деятельность, и научную деятельность, и общественную деятельность, отношение к университету. И, конечно, показать то есть, свои мысли, свои проекты по разным направлениям. И поэтому получается, что здесь самая трудная задача, если в старости ты просто выходишь и представляешь сам себя, то здесь нужно представить свою команду. Это сложная, кропотливая командная работа. Мероприятие проходило в три тура. Победителями стали участники, набравшие наибольшее количество баллов по совокупному результату второго и третьего туров конкурса. Всего на конкурс было подано более 70 заявок, а это свыше 200-500 студентов и преподавателей. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Униерньюз.